Ну, прошло все прекрасно, то есть э, программа очень насыщенная, очень много практики, то есть у нас и позиционирование брекетов, и мастер-класс по непрямой фиксации, изгибы на дугах, элайнеры мы, впервые на школе ортодонтии разбираем. А, судя по реакции аудитории, все же шло прекрасно, очень все понравилось, поэтому прекрасно, спасибо большое и до новых встреч!